Всем Макс Риск. Это у нас 5-5 день. Призыв в ход 7 дней. Заходите в руках каждый что получать особую нараду. Также тут что-то не видно кого-то. Так, открываем с надо еще по 1. То он золотого, то он случил. Лайк, подписка, чтобы я не пускай нового. Не пропускать одном ролике. Ага. против противоль гаргуль кто синий как думаете пишите комментариях тут обратно ничего не видно но у меня не так уж много нет Играть. лаппа кстати бесплатно о, -о, -о, -о лего отлично лайк подписка как раз в ролик упал я бой Стало тоже нужны а, БС я не знаю посмотрим. вот посмотрим возможно они круче станут Я не знаю даже. они вроде бы экономные мне там еще с монетами. Тарьмаман 7 будет Ну я тут особо хочу выиграть, но а не прокачиваться. Не прокачиваться. Матриск, что ты в ней делаешь? Ну не знаю, не знаю. О, стой. Призвать в ново! о -оу. я тебя Поздравляю, Макс. Мне призывро, призыв в Сбор газа, окей. Построить электробашню. Гнула электробашню построить. разрушить вражескую постройку. Призвать летчика летчика. Но нет, летчика. электробашна О. что я даже не понимаю как она называется а, можно. ну что убираем аксвиз вот, кого тратить. будешь по противо так нормально зачем сильно брать надо стоять а силу зачем силу чтобы прям чисто было да да да пать там подстроечки что-то нам сказали еще одну эм, летчиков о как раз Сенки. о как громко кстати не было как у вас там показывается летчик тут нам нужен квест. Ага. И не шанс. Да вот так, армию. Зачем сильных их такого брать? Так. Поиграть. Чум будет. 2 на 2 сыграем. А, 3 на 3 еще сыграем. Потому что там долго без в этом можно чего угодно делать. Вот эти на 1 побаиваюсь. Вот а будет какое-то событие не квестики на каждый вот события, вот как будто день благотворения я конечно конечно те пособирали цепеньки да но тут еще может быть что новое а? как он такой разработчик ну что подразнимся все ага. легионы а сколько побольше чем мы ожидали лидер ракет битва Тут игроки, которые я с ним встречался, они меня побеждали. Ну ладно. Тут, конечно, не берут 1800 скука, а тут берут 1900. Мать мой, за что то взяли? А что мне... В реальном мне тут 1600 какой-то? Зачем ты... Вау, я не заметил. Я понял, было 1600. Ну ты еще куку Класс, проверим с тобой мой скилл. А, ну и класс выполняю точно. Параллелла. Друзья, мы проиграемся сечн. Ч, бля, ч сказал? Ладно, шучу. Я тут квест выполняю. Там нам все равно. Так что у нас такое. 50-5, понятно. Для дефа сойдет. Нужен квест. А хромки звуки пиши комментариях, чтобы я знал. А то не когда мне смотреть. Это вс. Нолчик, ночек 120 стоит. Теперь в ногу храбрит, почему бы нет первого в потом уже ты. Но, кстати, оказалось сильнее, чем я думал. Так. А, блин, ничего нет, совкупный. Я не смогу накопить на это вс. А блин. Давай. О, много второго. Красивый гно, кстати. Помните нам придюшки Но он опасный, чувак, чувствую будет. Так. Во второго гнова. Атакуйте, мне скучно. Но теперь минимум стрим. Ну ладно, О, ледь Куда вот? На эти трое ледь Проверьте базу. Вдруг нам что будет. Ничего не будет. куда обратно возвращайтесь. норма пока что призыв все нормально мы квесты а башни стой кто будет макс рис башни стоит О -о -о -о. электробашня классная штука Пойте-ка. сбор здесь пойдем наведаемся здесь хоть. А, сказали бас захватывает а ладно уже надо что-то они мутятся что-то они нигде не строятся я такой нычку смотрю на да? я тоже не строюсь кстати Класс а если бы построилась и было бы четко на да? кафед наш напарник строится я охраняю Ладно. Давай эту фазу. Не тренируйся, ладно. Новые, говорят, бери палец Ужатый что-то что мутит. Что Налайка, а, зачем здесь на базу? Что-то там мутишь что-то. Там, мути. а, -а, а, правая, понял. А -а -а. Продолжается гром, как-то слушайте. Сделаю вам. Вдруг хватит слишком переборно. войска. оборону чем бы нет здесь прям. Так, один зритель. Угу. Я не хочу. С позором, конечно, но ладно. Так, что сказать быть. Электробашню, сказать строим. Если просто будет нереальная машина. Летчики, можете пойти и помочь в чем то Ну, например, здесь. Чем есть. Мы к вас будем. Так, вот 200 дверейтин. Маме побольше. Да. Так, проверим эту базу. Ну, я летчиков для самореализации без на экономику чтобы он там боялся всего кто тут есть все кто уже пришел к нам окей а -а -а. классно несколько воинов капец цены тоже вот так уйдите где и они 2 опять электробашник хватит у них. также строй еще одну казарму скрытую казарму здесь а я делачи как наша тря тоже уже идет ай а, Лаги. В принципе, атакуйте отряд. а блин, лагает. Как сильно. Враг или кто? Это враг. Варвулями. Знаете, просто атакуй. Просто Макс Рис атакуй. Я, Макс, Кона, атакуй. Как угодно. Да, тут можно еще базу построить. башню Тут можно построить. Борточки меняем. искать здесь. Вот я, по -моему чтобы ресурсы забрать всем. Всем. Всем. всем так я считаю что нужно еще этого быстро У -у -у -у. Ну, ладно. Башню -то разрушится да ладно уже вам так давай все ускорим отлично войска он уже тут в атаку блин твой же метъл он уже тут да что его там педатерость Спровоцировал, да? Ам, блин. Так это ж плохо. Ай-яй-яй. Ладно, одноглазок. чуть тактику одноглазые эрики. Эджи Вейпс наигрался. советую играть Эджи Вейпс. Возраст нельзя, допустим, переводится на крошку. В атаку уйдем а он с атакой. не не она база бабаюсь его всего другом нам будет у на си... нас очень сильный так нам сказали что тут точно же строить электродажник а -а -а. поискам точка сбора у меня здесь иска мы будем тактику делать стать можно помочь же <смех> Работать. Наши могут помочь чем-то. А вот крылатые могут сюда пойти. Ладно, атакуйте, в, в атаку. Давай, давай, давай, давай, красава, давай, давай. давай. Пытаюсь как могу помочь, бро. Потом атакую типа, понял, фронтан, фронтан, фронтан, да. Хо-хо-хоу. Вот так он, они все атакуют. Йоу, бро, чё происходит? Они просто все атакуют. Нормально. Дветочка сбора, где здесь. Друг, так скучно. База стойте. Пограмма про строитель. И перебираем Попадаешь, понял? Сейчас нужно помочь кому-то. Задменившим. Ну, можно. Да ладно. Говорите, что у нас не Да ладно. Чувак, а можно где-нибудь сюда встретить? Вот там. Давай, давай, давайте воюйте воюйте нет тогда он включает эту функцию возрождение или генерации где... войска вдруг он тут вернется закончить не знаю что у вас не строил но у тебя есть шанс не сдавайся Замечается. Уже был один войти, воюйте Их чувак может построить тоже, да Нет, там война Уже война Ну ладно, строил только мечком чтобы вас не заметили так выйдите в атаку кто там может помочь как-то чем-то даже если не играем, ну ладно друзья, друзья нас такой йоу а что если я ускорю о о о будет вот так вот идти а -а -а. а -а -а. базу строим давай а ч не застрелить базу а ч максим только там максимум такой ну, так, а это кто а это наш вдруг там можно базу строить капец да ничего Тут можно базу построить Просто по нулям, слушайте кто один человек нас вырубает Вырубайте его, йоу Бойка здесь, сюда идем. Так, кстати, на Хотя нет шансов никаких Может там тут подкрепление так, это путь и враг там еще капец они колода безумная колода вот и все давай давай давай да мы проиграем знаю ну и ладно вот сейчас... о май гад они нравятся ты сейчас будет кстати тут еще одну базу секрет на блин Войска, помочь нам, а не ходите, Ёгло, Лентердик, давай. А, они тут еще. Капец, что за прикол такой у нас. Можно еще втрооне. Слушайте, у нас борьба так, если будем баловаться, ну, ладно. И после ничего, у нас есть сбор минералов. Но проиграли, потому что у нас не прокаченные клубы. А и так у ну, нет не хватает. Может быть, нужно год играть в эту игру? вместе играем, может быть даже два, я не замечаю, как время летит. Да ладно уже, мне нужно только сбор минералов, куда заполнить и все, Остальное не важно. Наверное, он тебя пойдет, да ладно уже. М -м -м. А что такое, блин? наверное давайте на базу вдруг я как-то не захочу мне в принципе атакуйте атакуйте ну, и все я один остался бро я один ну и ладно не ну что делать в принципе вы там строитесь атакуйте собирайте ресурсы ладно я как квест хочу понять это все бегом бегом пехота классно так ну сказать рас скорее всего сбор минерал О, он такой, куда пошел а я такой, Там, нам все вон такой на всех я сижу за ним класс обрубаешь шахтеры вперед никогда не сдавайтесь это фишка макс риском никогда не сдавайтесь выполнять чем просто играем вот так так ну ладно мы проиграли так убиваем меня базами только а меня, ладно, что -то ну что красиво кстати приюшка вот нет не такую хочу. хочу записать ролик по дантиме как сделать так чтобы выиграть орду фарбов берите, друзья берите фарбов берите огнеметчиком как ее зовут я вот не знаю нужно постретичем что брак берет 5-го гнола, потом берет уровня, а также сау берет, кстати, да, сау тоже берите, также сил берет, чтобы быстро закончить по быстрому школу идти, сегодня <соседний> выходной день. Миньон, также он берет миньона, кстати, берите миньонов, когда будете тренер играть, чтобы было количество вас больше, чтобы враги отвлекались, ну или ну, галима, чтобы он проиграл, вы стали неудачником, берите миньонов, надо брать миньончиков, потом вам покажу, что... ладно пособирать квест так, я все выполнил, что прямо уже отдохнуть или пора еще 20 минутный ролик, хочу выкалываться. Ладно, царянчик, но 20 минутный ролик никуда от нас не уйдет. О, о, май гад, неужели 900, 9000, давай разрушите вражескую постройку. Блин, я ничего не разрушил. длинный ролик. Следующий ролик. Так, всем удачи, пока.